Всем привет! На днях Никита Добрынин и Даша Квиткова поделились радостной новостью. Теперь они обладатели не только квартиры в Киеве, но и большого дома, о котором мечтали. Как рассказала пара, недвижимость они приобрели из помощи родителей на собственно заработанные деньги, чем очень гордятся. Никита и Даша показали несколько фотографий дома, которые пока без ремонта, но уже к весне превратится в идеальное жилище, где экс-холостяк и его любимая будут принимать гостей. Впереди у нас еще внутренняя отделка дома, устройство электрики, сантехники, вентиляции, отопления, весной уже, чистовые работы и мебель а еще работы на земельном участке. Ближе к весне хочется видеть в доме уют и тепло. Модный интерьер, комфортную мебель из экологических материалов. Я уже вижу свой спортзал и домашний кинотеатр. Говорить, что нас переполняет эмоции, это просто молчать. Поделился Никита Добрынин. Теперь у нас две недвижимости – квартира и дом. Месяц назад мы купили дом, свой собственный дом в Киеве, 20 минут от центра, без помощи родителей, в котором уже идет ремонт. И дай бог мы сможем в него заехать уже в конце весны. Пожалуйста, не прекращайте мечтать, даже если ваши крылья пытаются срезать, говорит Даша Квиткова.